Всем привет! Ликбез по гематриям. Сегодня просто красивые числа Юпитера. 99 и 90. Один ребенок, увидев число 999, уверенно сказал, как само собой, «Хм, так это же число Бога!» В ответ на удивленные взгляды он ответил, немного смутившись, что это наибольшее трехзначное число. Такая была история. 36 это 6 в квадрате. И шестерки девятки переворачиваются, образуя похожий символ. 4 раза 6 в квадрате. Дальше 45 это 5 на 9. Опять-таки девятка. 125 это 5 в кубической степени. 5 в кубе. 27 число овцы это 3 в кубе. И дальше даже не знаю, как расшифровывать, просто интересно, что 344 это 43 умножить на 8. Напомню, что число 304 без четверки посередине с нулем в гематриях урана и земли. 684 это произведение 19 на 36. То есть здесь получается 36 опять-таки продублировано это число кратное 36 1054 это 19 умножить на 62 62 это число хромосом у осла в диплоидном наборе что я хочу сказать здесь квадраты красивые квадраты парные девятки парные девятки кубы 5 в кубе, 3 в кубе 5 на 9, 9 это опять-таки 3 в квадрате. С чем у меня ассоциируется перечисленное, вот первое, что приходит, самое простое, что подумал, то сказал, объем и площадь. Объем это кубические степени, площадь квадратная. Объем и площадь у Юпитера.